Нет, ребят, я Майкр ТВ и по превью этого ролика, наверное, вы подумали, что я буду выживать в Скайблоке в самом Майнкрафте, но нет. В Просто я в прошлом видео уже сказал, что я это, прошу ставить превью с Майкла. Теперь буду, если это Майнкрафт, то вот это превью с, с Майнкрафтом. Если б это Бравл Старс, то классическое превью, Что будет там. Если бы помогу, то э, превью с Майнкрафта. Ну, э, превью, превью будет нефти да присутствовать, так что.. Ребят, не такой поставить лайк. А, реально, давайте доберем до... Да, давайте до школы. До, до, сентя, до сентября давайте до осени. Да. Давайте до осени, До осени наберм. 50 подписчиков. Как вам такая идея? Если до осени вы наберете 50 подписчиков, то будет что угодно, что вам понравится, наверное. Что вам должно понравиться. Если 50 подписчиков наберется, этого не будет, ребят. Если этого не будет, надеюсь, я думаю, что я расстроюсь капать немножко. Я покажу вам завод, ребятам. Ну, поняли. Давайте 50 подписчиков, что Если наберем. берем 50 подписчиков. Вот очень классная вещь, поверьте мне. Хотя, ему кому не понравится, но особенная вещь, короче. Значит, какой-то небоскреб построил высокий. Что? Это что? Это остык какой-то. Да, вс. Но я не могу. Что значит? Это вот здесь а, основная... Это мой бетон. Я снимала первое видео, тысяча просмотров. Это бетон был этот бетон разных цветов под символами, символами нашего достижения. Я думаю, подписчиков? Смешно, конечно. Но на 50 подписчиков здесь тоже появится вот на 50 подписчиков 50 подписчиков их тоже появится ребятки бетон даже сейчас закуплю тоже посмотрю коснет 50 подписчиков до сентября не до сентября по-любому я поставлю на сентября осень холода ну, пойду туда листья желтее да листья желтее так что желтый Почему белый? Я не знаю, надо как было зеленый покупать. У меня такой вопрос. Кто мой мост Кто хозяйке? Тужчине торпитесь, кто-то хозяйчик. Не, я вообще у нас состою. Лендер даже так и было, да? а как вам у няшки был такой потом, потом в этом э, стил вот, мой человек который мой разрушил здесь остров вот как у мой стил отмечался у няшки хотите мне ну, такой же он такой ли у него хуже у меня может, пинча только это из синего бетона а у меня из этого из камня ну бетон ребята а бетон бетон бетон бетон, бетон. бетон. Бетон вот на улице бетон бетон как бетон не прочный, как асфальт бетон не прочный, как камень как камень прочнее бетона камень прочнее бетона под как ну, я думаю что камень прочнее бетона потому что а бетон еще заставать надо а камень что такое ну, бетон бетон и бетон и камень одинаковые потому что я так подумала что камень может быть из бетона? бетон камни из большого а камня сделают? вопрос, ну, как молодко тебе были задают? Ну, это не камни, я не могу... В природе как-то так, я не знаю, но так, так. Ну вот, лабиринт. Лабиринт. Лабиринт. Лабиринт. Лабиринт. Приз. Не знаю, как приз. Я подумаю, что его никто от любви не придет. Остановитесь в город. Основная часть города. основная в городе. Бань. Бань. Бень. Магазин. Если это что? Водохранилище. Мы не скажем, что но это просто точно камни. Один друг у меня подсказал то, что надо здесь в Ронильже делать. Он мне испортил, короче, все. Мой друг от нее. Только, видите, просто все сделаем обратно. Давайте вот так вот сделаем. Ребята, это, же источник, камня. Все. это источник камня. Это источник камня. Я это же Источник камня, табличку потом перемынул. И давайте ну, новые подписчиков наберем по 10. Будет ясно. Классно будет. Мы до сентября наберем 50 подписчиков. В данный момент этого выпуска. Э, Ой. Будет сегодня, 23 августа. Ну, у нас еще 9 10... дней. Сколько у нас есть еще? Если 7 дней у нас, то есть неделю или нет. Вот здесь и. Короче, у нас 9 минут, может быть, уже остался через по-моему, 9 дней. Ну, давайте мы берем 5 копеечков. Очень крутая вещь, я, правда говорю, очень крутая. Очень необычная вещь, я вам, правда говорю. Очень необычная вещь. Ладно, обычная эта вещь. Нет, это не обычная, да это меня приглашать Это вещь не обычная, ребята, а золотая Это вещь не простая, ребята, да, золотая Вот Значит как нравятся эти превьюшки, которые я смотрю Как они могут нравиться, если вы их даже можете не видеть Ладно, вот, наверное, превью Кто-то, наверное, не знает, что такое превью Это а, картинка, когда вы смотрите вот видео Когда да, смотрите видео, когда Видите, вот там, эта картинка, вот эту вот, она <у> с превью. У тебя боялся высоты, я не умру. Бапман Гоу, Багун, то я игра. Здесь, если подышим высоты, когда можно не получить урон. Запомните, я упал и умер в Sky Wars, да? А, нет, не помните. Это Был в прошлый раз. В Minecraft можно через сникупать? Я смотрел в прошлом мое видео Sky Wars. Обязательно uh, посмотрите, там, короче, <къем> я, это, упал с высоты, <къем> здесь вот, живой крупный угол, упал, короче, и, и разбился, по-моему, да, или это не с вами был, или потом умер а, по-моему, или это с вами, или я потом уже, скорее всего, с вами, я упал, разбился, ну, упал, разбился, а, не, без вас я, упал, разбился, без вас это было, первый раз я проиграл. Второй раз я при, при вас прям вот на видео прыгнул. Думаю, ну, в прошлый раз ребился, я, я думаю, такое, что я сделал нафиг. Я же разобьюсь. И такой. Я одного сердечка не теряю. Когда второй раз. Я одного сердечка не терял такой. Ну, вот на голову самая багватая игра, которую я сделал. Ну, кто любит Майнкрафт, сейчас сделаю лайк. Любит Майнкрафт. не любит Майнкрафт сделает тоже ну ладно всем пока или не пока ладно не, не всем пока но не всем на не кот арет опять он еще раз арет я прощаюсь но... давай сделаем вот так вот Попрощайтесь вот с вами, ребята. С вами был Ямак. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем, ребята, пока.